Здесь я вкратце хочу, я немного буду говорить, но хочу продолжить а, ту мысль, которая была озвучена или та, та тема, которая была озвучена в прошлый раз насчет жертвы. Я бы хотел чуть-чуть а, а, поделиться а, то, что Бог положил мне на сердце, то, что а, является, я думаю, оно, а, важным для каждого из нас знаете жертвы разные жертвы были уже упоминалось о прошлый раз разные жертвы есть и есть жертва за грех есть а, жертва да, а, по виности и мы видим что большинство этих жертв которые приносилось в богослужении в израильском народе оно было для примирения для отпущения чего-то и так далее то есть были очень много а, причинов почему жертва приносилась и какая жертва приносилась и знаете, есть, э, для нас мы приняли жертву Иисуса Христа, которая была сделана за каждого из нас, для того, чтобы мы были прощены э, от наших грехов, чтобы мы жили новую жизнь. И это мы всегда должны вспоминать это, всегда мы должны напоминать себя этим живя в, в, в, под благодатью, живя по милости Господней. И мы вспоминаем двух... Я вспоминаю двух мужей. Одного Бог назвал э, мужа по сердцу моему, а другого Он назвал другом своим. И о ком здесь говорится? Когда Бог обращался, Он говорил к Аврааму. Я хотел просто вкратце вспомнить в тот момент, когда Бог обратился к нему и сказал принеси самое лучшее, что есть у тебя. Принеси самое того, что э, каждый из нас да, на личном уровне, мы бы не смогли это, не знаю, если мы бы смогли это сделать. Но смотря на Авраама, несмотря на что, он повиновался, он послушался Бога, и он исполнил то, что Богу нужно было. Это не Аврааму нужно было, но это нужно было Богу в тот момент. Для чего? Для того, чтобы э, показать повиновение Авраама. А Бог нуждается в нас в том, чтобы мы делали то, что необходимо для него. Чтобы когда мы это делаем, наша ответственность становится намного выше. Мы уже не делаем это ради кого-то, но мы это делаем ради Бога. И то, что мы делаем, вот как здесь Авраам. Он не подумал, что подумает о, о нем его э, слуги. Он не подумал, что подумает о нем Сара. Но он это сделал для Бога. И мы видим здесь, что когда он это сделал, кажется, как будто эти 40 лет, которые он ходил с Богом, он вроде знал Бога, да? Якобы Бог ему, он, он до определенного уровня знал. Но здесь написано в 22 главе ⁇ Бытие ⁇ в 15 стихе. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, ну и клялся мною, клянюсь, говорит Господь, что как, как ты сделал все дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я благословляю, благословлю Тебя. «И умножи ум, а, семя Твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами а, врагов своих, и благословляться семьи Твоем, все народы земли, за то, что Ты послушался гласа Моего». Если так посмотреть, нужно, же, нужно было Богу эта жертва? Нет. Нужно было Его повиновение. И мы дальше увидим его послушание, повиновение к Богу. Насколько он отдался Богу? Он отдался Богу 50%, 80%, 90% или 99%. Нет, он 100% отдался Богу. Он полностью повиновался Богу. И любая жертва, которую нам необходимо для Бога сделать, она всегда имеет определенную цену. Здесь мы видим была цена сына Его, да. Но Бог пожалел сына, дал ангца, который запутался э, в кусте. Дальше посмотрим за мужа, который э, Бог его назвал, да, мужа по сердцу Бога. И это будет первое, э, второе царство. 24 глава. И здесь что происходит? Давид здесь нарушает э, как бы определенные повеления Бога. И приходит к нему э, пророк и говорит ему, что необходимо делать. Он ему говорит, иди туда, где остановилось поражение Господне. Да? Почему? Это тогда, если вы помните историю, за то, когда они начали э, считать, да, делать каунт своих воинов, сколько у них есть, исчисление всех, да? Считали всех. И это было неугодно Богу. И Бог сказал, пришел, а пророк сказал а, Давиду. И Давид сразу понял, он говорит, я согрешил. И Бог ему дал три наказания, выбирай три наказания. И он выбрал четвертое, я так скажу. Он сказал, я лучше отдам, отдам все в руки Божии. Отдам все в руки, потому что там есть милость. И мы видим далее, что в этой главе что происходит? И Бог ему говорит, что ты иди и возьми, создай жертву на гумне этого орни э, Ювесивьянина. Это в 18 стихе. И пошел Давид по слову гада, как повелял Господь. Он пошел к этому человеку, он попросил у него... Этот ему все дал, он, он ему говорит, на тебе все, валы, все, и даже коррект, там эти, чтобы для, для огня, и, и, и все, все, на, я тебя даю, господину, я раб царю. Ну что он говорит, я тебе бесплатно все даю? Ну, я хочу наше внимание привести к 24 стиху. Что здесь Давид говорит? 24 стих. Но царь сказал, Орни, нет. «Я заплачу тебе, что стоит, и не, возне, и, и не э, вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятую даром». Насколько он понимал, ту жертву, которая должна была быть Богу, которая благоприятная Богу, она не должна быть даром. Знаете, как написано, что «даром взяли, даром давайте». То есть это не жертва. Это вы даром получили, вы даром давайте. Это не жертва. А то, которое приобретается потом, и силой, и усердием, то давайте. И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра. Мы видим здесь, что он понимает, что жертва Господу, она приходит с ценой. И для каждого из нас... Всякие жертвы, которые они делаются пред Богом, для Бога, они, при, они должны иметь цену. Просто так легко делать. Что-то, которое дано нам отдали, то есть она даже сердце не затрагивает, даже забыл, что это произошло. Но когда ты понимаешь, что она да, была было приобрета, было приобретаема усилиями или там другими средствами, и она дается Богу, она больна, нелегко. Но это то, что нужно Богу. Потому что оно показывает нас, кто мы есть такие, и показывает наше повиновение Богу. Я думаю, первично это будет повиновение Богу, а вторично показывает, кто мы есть на самом деле. Потому что есть другой пример. Это будет первое царств, 15 стих. И заметьте, что интересно в этой главе, я просто для себя это заметил, что в первом стихе начинаются такие слова здесь. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом Его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа». Здесь начинается эта глава, 15 глава, о том, что он помазан на царство. Допустим, ладно, я бы понял, если прошлось бы еще прочесть там пять глав, мы бы встретились с тем, что мы сейчас будем читать в 22 стихе. Но здесь в одной главе, то есть прошел, Бог его помазал, прошел определенный а, ему тест, я так скажу, экзамен для него, на повиновение. И он не сдал этот экзамен, к сожалению. Он послушал людей, он испугался. И мы видим, что произошло, что Саул обратно обращает, Самуил обращается к Саулу и говорит, когда это все произошло, мы видим в 20-21 стихе написано, что и Саул оправдается с собой. И, он, и здесь в 22 стихе я хочу прочесть. И отвечал Самуил, «Ну неужели все сожжение и жертвы столько же приятно Господу, как послушание, послушание гласа Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше овнов. Кажется, как будто эта жертва была важнее, но нет. Жертва здесь ни при чем. Это просто последствия нашего повиновения. Амин. Это просто последствия нашего повиновения Богу. И кажется, как будто Саул, ну, не так далеко, давно прошло, это не знаю сколько, прошло времени, они пошли воевать. Но Бог ему заповедовал и сказал так, «Ты все уничтожь, не ищи себе оправдания». Он всегда искал, искал оправдания, что я возьму вот это заклятое, которое Бог проклял, я возьму и это и принесу Богу жертву. Но нет, здесь Бог ясно. Сказал ему, это все должно быть истреблено, потому что она показала, как я говорил, да, два показателя сразу здесь было, повиновение, и она показала сердце Саула, обнаружила, обнаруживает его, какого он есть. И зная вот эти истории, эти примеры, которые остались в Старом Завете для нас, она настораживает нас и делает наше служение более, более чувствительными какие мы должны, какие жертвы мы должны приносить Богу. И в Новом Завете написано «Ивреям», я хочу открыть, это «Ивреям» будет 13 глава. И здесь писатель евреям говорит в 15 стихе. и «Итак, будем через него, не пристану, приносить Богу жертву хвалы» то есть плод уст, прославляющий имя Его. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Сегодня, что Бог просит от нас, какие жертвы Он просит от нас? Он не просит, чтобы мы выставляли камни, огонь и ставили ангца. Он сегодня этого не просит, но Он дает нам показатель, что Он ищет тех поклонников, которые поклоняются Духе истине, которые здесь написано, да, непрестанно принесут Богу жертву хвалы. То есть наша жизнь, с того момента, когда мы открываем глаза, мы должны сказать, Господь, я благодарю Тебя, что я здесь. Я благодарю Тебя, что Ты в моей жизни. Я славлю Тебя. Я благодарю Тебя. И для того, чтобы понять больше, или раскрыть вот эту мысль, какая жертва именно должна быть, это мы от, от, откроем а, в псалтере 50 и 19 стихе. Здесь написано, и она открывает нам истину, какая жертва должна быть. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное. И смиренное. Три пункта. Ты не прези смиренного, ты не презираешь, Боже. Жертва Богу она начинается с нас, она начинается изнутри, наше состояние. Как, Бог... как в других словах написано, Бог на кого презрел, на смиренного. И сокрушенного, и трепещущего пред Словом Его. Аминь. И здесь эта жертва, которой Бог желает. Вот это первую жертву, которую Бог просит каждого из нас. Это не для нас, это будет показатель для нас. Но это для Бога. Это будет для Бога. Все, что мы сделаем, потому что когда мы это делаем для Бога, наша ответственность становится намного больше. Она не становится, о, я это делаю и для Маши или Васи или там для кого. А я это делаю для Бога, потому что я ему отдаю сто процентов. Да поможет нам Бог, чтобы мы были бдительны к тому, что здесь написано. И вот этот 19 стих, он очень важен для каждого из нас, чтобы мы понимали, что такое дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного. Это не думая больше о себе, чем нужно. Это себя подставляя так, что как будто мы над тобой ходят, да. Но это, это перед Богом мы делаем. Потому что это мы не для кого-то. Это перед Богом мы это делаем. И наше сердце, наше служение, оно перед Богом. И я бы хотел сейчас призвать нас к еще одной жертве. Мы можем назвать это жертвой любви. Это мовение ног. Сегодня у нас, как говорится, особое служение. Как папа всегда говорит, особое служение. И я согласен с этим. У нас сегодня особое служение. Где у нас воспоминания, у нас причастие кровь крови и плоти. Но перед этим мы, мы будем делать служение любви или жертвы любви. Где мы будем жертвовать собой, чтобы обмыть друг другу ноги и благословлять. Делая это, мы благословлять будем друг друга. Это поможет из нас, каждому из нас, Господь.